Так. Э Пойдём! Нечего спать. Сдела талисманов нету. Каких а, ты их уже... Это ещё что? Так. Привет. Он, он каким-то стреляет. Бежим. Лучше ну, отойдём. Привет. Мы друзья. Почему он меня не атакует? Ой, привет. Козел. Привет. Привет. Твой не знаю, так и что он делает? Кто бесполезный? Привет. Привет, да. Привет. Что ты делаешь? А, да, Ой, полетел. А я, я не хотел летать. Я, я не хотел летать. летать. Приземляйся, приземляйся. Слав. Сейчас. Ничего, его не таких орешков ломали Отправляют летать? Я тоже умею отправлять летать. Это талисман лисы. Ой, пчелы. У меня уже крыша едет вот С ним уже, горько, мы тут знакомы. Блин, приходите. Да, что есть. Все, давай иди. Выйди через не через дверь. Так, здравствуйте. Oh, Привет, гражданик. Привет, мистер Бак. Привет, мистер Бак. Куда я полетел? У меня Хотите летать? Ребята, там вторая секунд. Ничего, я займусь не ходите к ним, линца. Опа, приземлились. Устики маленькие. Ой, получилась свиночка. Да ладно. Интересует не ты, а интересует букашку. Букашка. букашка. <Cottage> У меня есть имя. Лидышка. Букашечка. Ледышечка. Нет, это... Зачем ты его отправляешь ну, в космос? Может спросить. Нам надо, чтобы но он был же, на его... Земле. Да уж, он тоже какая -то какая -то в так, отправляет. Отправляет, но не бить нравится. ты же его в космосе не будешь, если ты его отправишь. Я умею тоже. Брази, брази, брази, брази. Брази, брази. Хотите, я вас? вас научу летать всех? Нет, спасибо. А мы еще один на воротах нас ждем. На его бить. Лучше их не совмещать. Это у меня глюки, то, что он двигается. Мне сегодня всё. Надо этим друзей победить. Вот кто? И я, и кролик. У меня вопрос. Вам одного мало? Вы решили сразу ко второму? Надо сделать один, чтобы вы уже ко второму едете. Мистер Бак заболел. Вы слышали про тактику раз? Right, нет, right, right, right. вы это вот ведете вы пройдем вниз. Хре, он. Почти. Почти. Вы же хотите, чтобы вы перезарядить талисман? Мне бы тоже. А мне, да, да. Так, атакую его из... Ну, они сказали, что куратно это, что пожалели самого беда монстра, потому что по факту он должен отправиться по примене. Бражника, у людей нового бражника, видимо, отсюда. Ой, я случайно бражника притянул, ну пусть тут стоит. Так. Один из вторых сейчас справимся Давай. Он такой сильный, идти. Тебя застрял еще. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Давайте лицо набьем. Ну кади-ка -ка сюда. Ай-яй-яй. Что Мы ты делаешь? Баник. <coughs> Я тебя убью. Будьте осторожны. Я знаю, что хочу двигаться. У меня минута. Может, ну, пора Ладно, не трансформирует бражник разделется если вас он парализует то тогда у бражника сможет добраться в талисман. а если я не трансформируешь ладно все равно придется трансформировать 50... сейчас... он меня перестанет перестать перестать перестать перестать перестать Ай-яй-яй! Пусть их не разобрать, если а потом не забрать трудно! Может, это сделать? короче, ли пришло? Видимо, пчелка разозлилась! А вообще-то мы все Она то жалить по больному, не переживай! О, давай, пчелка! Ай-яй-яй! Тем, ставит, а в это время лучше победить еще одного твоего вида монстра и еще забрать в камень чудес. Трансформируйтесь в аквы и станете таким. У нас ещё были аквы серии. А, а, у меня есть. Датрёна, разве ты не должен замереть? А я что делаю? Аквавейс? Ой. Это, видимо, черепахи и так? Это что за злодей? Если он меня парализует, то я не знаю, что я в воздухе не продолжу падать. Так, я бы парализовал бронзик, но я Значит, то есть, так, главное, надо придумать, как вы победить. Занимаемся этим. Как? Я не знаю, как... Ударом, который... Допустим, Урау. что... Удачи. Удачи. не сюда. Мы под водой работаем. Вы сверху. Ладно. Так, убежал. Бражника нет, очень странно. Его не возможно победить, господи. Беги отсюда. где же Давайте, вот эти, на Земле мы свой... Да. И скоро бражник появится, а то без бражника как-то скучно. Да. А, живем. Живем. а почему бражник не появляется как, как обычный бражник? Он всегда ледяной. Ну, Я не больше знаю. сил тогда. А да. вот это вот слабость нечем. Да Отправлю тебя летать. А вот понравится. Регенерируется быстро. Давайте нападать на него быстро. Все вместе. Один, одного бьёт, другие бьют. Ладно, пора использовать. Супер Не Блин, с чего вы его сюда пригнали? Не знаю. Л-логика. Я могу использовать мега <смотрительный фон> наверное, ли получится, но короче... Бражничек! Веном! А, <смотрительный фон> я смотрел, как парень в маске зашел <смотрительный фон> в воду, а потом вылез в Ну вообще, да, не, не странно? Какой я тоже это вижу. По я был по когда я тебя ты не мог видеть. Супер шанс! У меня есть идея. Я не люблю, что камень чудесный пилет. Что? Супер шанс дал нам. Ну да, супер шанс, может какую-то подсказку, как его победить? Блок. блок. много значений, можно блокировать удары, но как? Зампом? щитами? Нет, можно... Может щит? Блокировать удары. Кто у нас может блокировать удары? Карапас? Карабас. У Карабаса есть щит. Ну Карапас это понятно, ну. Но... Также... Талисман БК. Талисман БК, но. Мне за ним идти, но.. Нет, я... Вдруг за мной сидят, и я приведу к хранителю, поэтому... Нет, я лучше не буду рисковать. А я буду использовать силу лошади. Силу кого? Силу лошади. А что, сила лошади? Спрячься, кондинируйся, стань вега-бак, открой на руку, попади в на руку, и возьми калисману. логика? Не на ра, это... Ой, бояр. У меня три минуты. А если мы я его где-то закроем... Ну что? Я могу его в закрыть. Нам нужен талисман. У меня он где-то был. Он у этого... Мне стоит мистера Бага. Мне надо сходить за одним талисманом. Мне ну, стоит мистер Бага и бургер Суперкатан. Правда, за ним бежать. Ну, да, это далеко. Может, с помощью них и подожжем? Короче, Я ничего не знаю. Попробуй его парализовать. Может быть, что-то из этого и получится Я Парализовать того, кто парализует? О, он же силы, а значит, не его. А значит, нет, не я его. Применю на него веном. Я могу а, не бьет. Бьет. Опа, мальчик, а чё ты тут ходишь? собираешь да, ягоды конечно, так конечно, они вот что? тут ладно я не пойду забирать талисман а, -м... а если при... дверной придет и его как бы другого измерения но это уже человек какой-то мы человек Ладно, помню, чтобы... Бло... может это... может я этим блоком ему просто ударю по башке? Сейчас я проверю. На, по, на, по башке. И тебе твоя башка? А, на я не могу двигаться. Где он? Дайте я его еще раз этим блоком фигну. На. Давай. Почти, почти. Давайте, давайте. Он регенерируется. Где он? А... Пора изгнать, демона. О, здравствуйте, а вы кто? Здравствуйте, да. Помню, помню, это как... ведущий Бро, да, вот точно. Деньги, где мои деньги? Так, стой, деньги, где... Боб Рот, как вас вселилась Акума? Я, я, я шел, шел, пил мед, и потом меня вселилась Акума. Без негативных эмоций? Без негативных бражник сзади. бражник. Где? ладно а -а -а. так какой-то супер макарон и что с моим костюмом ладно так <клёжи> держи ты должен съесть это Мистер Бак, ты идеальный повар. Работай на меня. Мы второй бизнес. Мы будем делать так. никаких бизнесов мы не будем открывать. Теперь в тебя не должна вселиться Акума. героя встретимся... Встретимся где-нибудь. возле бассейна. Встретимся возле бассейна. Так. Где бражник? Ой, встретимся возле... На, держи, Бак. Я чувствую, что держи, конечно, это макарон с костюма он мне дал, 10 секунд, ребята, пока, чудесный мистер Бак, все, все исправилось, бежим, Пять секунд. Ну забирайте талисман. Костюм изменился. Детрансформация. Тики ешь. Тики Мать, Давай. Знаю, Давай. Он тут пододвинулся. Так а, делал. Макрон не попали. Я их дам потом друзьям. Сейчас. Ничего, а, как ну, бы то, что. Я понял. Он не же не может делать Феликс. Феликс. Да привет. Да-да-да, Ш... Ш... это... можно... мне пора идти, где трансформироваться. Палин. Детрансформация, тики. Так, мы идем. <связать> а, ну, скорее всего, скоро Бражник а ну, привет, Бражник? Вот так, придем, проведуем этих никчемных людей. А, ой, точнее, никчемных. Хороших людей. О, Я... а... О, привет! Ты приоделся, но ну, почему не в золотый шелк? Что за розовая мода пошла? Этот человек хочет жить с вами. он, он... Да, да ему надо сменить его одежду. Вы видели, в чем он одет? Золото. Да, золото. Просто видите эту мусорку, вот его одежду и надо в золото. ну у тебя хотя бремить золотой. Смотри, это. Смотри, это. у тебя да. хотя бремить золотое, так, Смотри, одежда конечно. вот этот человек просто по мне. А я? Ну, да. ну у тебя, мне кажется, не очень желтый, но вы мне обе, оба нравитесь но ну, вы должны блестеть как я я вас запишу я на я я вас запишу это... будете моделью у, у меня работать ты в этот фиолетовый никчемный синий никчемный костюм ну как бы ну, тебе у тебя вкуса никогда не было поэтому я не удивлена да, давай надень их. Надену. Тут даже надписи золотые, не то, что никчемных. Мы Так, пойдем поздоровимся, где я жила раньше. Ты че, передо мной двери закрываешь? Когда это посмел. Бред. Потому что мой сосед это бражник. Кожешь, да. переедешь к нам? Можешь переехать к нам. Будешь жить с нами. Ну и где этот... Никчём из... Который этот с маской какого-то... За один рубль, который? Он там знает. стоит дома, Он просто, Он стручен, скорее всего. Да. Это что за нелепость бежит? Вот это, да, Конечно, костюм это? у тебя ни к чему, он тебе не подходит. Новая пчела, пчелу прошлую не заменить. Да, прошлая пчела ну и это где это этот ни к Позовите его. Я не Что обязана вы? ждать его 10 лет. Где его... наш синий друг? Вон он. Стой синий. Ты не сюда, иди. Ты еще будешь бегать от меня? Стой. Ты так еще не переоделся. Ладно, хотя бы у тебя браслетик золотой. Но ну, а так, конечно, и сережки у тебя какие-то вообще никчемные. Ты, ты видел меня просто? У меня очки золотые. Да, я тоже могу взять спрей И покрасить себя Как мне жаль твою кожу Ну, конечно белая, Белое очень классная, а розовая, ну это просто никчемно. Ой, спасибо, ты так любезен Ко мне а -а -а. Так, слушай, не ты надо. фейк, иди отсюда. Ничемный. Да. Ладно, я ухожу. Я, я убедилась, что у вас Фей. тут все хорошо. Фей. Что Фей. тебе надо. Фей. Слышь? Еще раз свои руки распустишь. Я по щелчку пальца от тебя избавлюсь, ты меня понял? Все, до свидания, недо... жители. Эту в лагерь, я Пока. Да. Скоро вы будете любоваться мной в своем городишке жалком. Полетела. Так... Борк, Эй... Я Где Олег? Почему его дома нет? Где ты? О, боже. что вы там расшумелись? Кто там приходил? С, ну, знаешь, почему я пропускаю Одри? Бражника да. рассекретил. Это вот, помнишь, у нас чел был мат, вечно вот он это он? он Бражник. Он просто сформировался. Я с ним не буду спать. Он мне может Ладно. Да. Вы это Говорят? не спорьте, содри там, потому вы что полуга, если вы не хотите, чтобы когда мы придем в город, чтобы стояла ее статья стадия за место фонтана, статуя вот, если вы будете не спорить, построить ее ста статую. И сделают и рамки и золота. как бы. Всё, день, день, день был сложный, иди спать, а я на диванчике хочу посидеть. нет! знаю, куда хочу. Что еще раз? Ты. Ладно, используй. Ты. Просто ты. не к Ладно. Я тут слышал, как она ругалась. Думал, я не стал выходить, а то она бы мне сказала, что за розовый цвет, что за очки, просто нелепость. Так, все, ладно, я буду спать.